часть третье решение задачи d21 давайте приступим к рассмотрению нашей системы вот наша система она состоит давайте посмотрим из 1 2 3 4 5 6 из 6 тел а почему здесь 7 указано непонятно Третье тело, о, вот, нить, нить, ага, да, не невесомая, в отличие от многих задач традиционных, я поэтому не обратил внимания на нить сразу, но вот здесь нити придана масса. Но это э, не составляет, в общем-то, труда. Значит, э, я неправильно бы считал, соответственно, если учитывать с нитью, раз, два, три, четыре, пять, шесть... 7. 7. тел, судя по всему, теперь о а нити. Нет, давайте потом. Нет, судя по тому, что указано именно этот участок нити, то есть вот только эта нить у нас является весомой. Здесь у нас не учитывается нить вес нити. Ну ладно, посмотрим дальше. Сейчас прочтем. То есть, вот наша система. Сразу что нам дает этот рисунок, это формы движения. Напомню, что нам это важно для определения вот кинетической энергии. То есть, если тело совершает сложное движение, то его кинетическую энергию мы разбиваем на две части. Мы движение любое, основная теорема кинематики, представляем как поступательное движение вместе с центром масс этого тела, плюс вращение вокруг этого центра масс. А если тело совершает только поступательное движение, то вот это слагаемое равно нулю. То есть, Кинетическая энергия состоит только из поступательной части. Если тело совершает только вращательное движение, то вот это слагаемое равно нулю, и кинетическая энергия состоит только из вот этой части. Поэтому, глядя на задачку, мы сразу определяем вот это. То есть здесь у нас явно, что вот это тело совершает только поступательное движение, только поступательное движение, пятое и первое. Вот это тело, второе, совершает только поступательное движение по вот этой направляющей плоскости. Вот это тело совершает только вращательное движение. Вот это тело совершает сложное движение. Вот этот каток. Вот это тело совершает сложное движение. Оно и вращается, и перемещается поступок. Ну, Если разбивать на относительное движение, например, относительно вот этой, призмы наклонной. Оно совершает только вращение. Но мы будем писать уравнение Лагранжа, я думаю, все-таки в Относительно вот этой системы координат. Поэтому здесь это тело совершает сложное движение. Итак, тела 1, 5, 2, 1, 2 и 5 совершают поступательное движение. А, ну еще забываю про нить. Да, нить 3 тоже совершает только поступательное движение. Итого, 1, 2, 3 и 5 поступательно. 4 только вращательно. А 6 и 7 сложные движение. Далее, теперь, что нам дано, даны массы тел механической системы, тройная масса, второе тело, восьмерная масса, параметр m, маленький это параметр, который выступает в задаче. в данном случае он равен, кстати, массе вот этого седьмого блока, седьмого цилиндра. М3 это нить, что тут за примечание у нас, где оно тут. Здесь нить 3 принято весомо, это усложнение в сравнении с общим условием задания провисания нити не учитывается. Ну понятно, да. То есть нить 3, я говорю, редко такое бывает, но задали весомый, это в общем-то никакой проблемы, никакой проблемы в этом нет. Мы можем, если уж кого-то очень смущает, вы можете спокойно нить 3 воспринимать как... Что у нас? Значит, нить 3 вы можете просто представить. Вместо вот такой картины. Это 1, это нить 3, это блок. Какой-то там номер. Вы можете представить себе, что у нас тело 1, здесь тело 3. Соответственно, ну, соответственно, геометрии. И две невесомые нити между ними. Давайте это уберем. Это нам сейчас не нужно. Ну, в общем-то. Идем дальше. P – постоянная сила, приложенная к телу 2. То есть, тело 2 движется под действием вот этой силы. Еще может быть силы трения, конечно. Силы, ну мы это укажем сейчас, но силу тяжести и силу реакции опоры можно не рассматривать, поскольку движение, ну разве что там входит, чтобы за если сила трения. Но ну, я вот смотрю уже, трение, скольжение тела 2 не учитывать, то есть нам вообще эти не нужны, поскольку движение по вертикали не происходит. Поэтому и силы, сила тяжести второго тела и реакция опоры вот этой можно и не указывать. M. Постоянный момент, приложенный к колесу. То есть, от колесу направлен постоянный момент по часовой стрелке. Колесу 6. Это тоже параметр. B. Коэффициент пропорциональности выражения силы сопротивления. Движения. То есть, телу 5 оказывается сопротивление. Значит, вот, прямо пропорционально его скорости. Первой степени его скорости. Вот это коэффициент пропорциональности B. Он тоже задан как параметр. L. Длина нити 3. То есть, вот только эта нить у нас да действительно указана не 3 как массу обладающую вот это ее длина это что у нас r радиус кстати мы даже можем считать что вот этот участок l но здесь нет отдельно вот l нулевое указано длина до ее горизонтального участка вот это l нулевое r радиус колес 4 и 6 r маленькая соответственно мы можем сразу сказать что вот например если это так то Поскольку радиус шестого колеса равен диаметру 7, то у 7 колеса радиус будет равен половине 6. То есть вот что нам дает информацию рисунок. Все колеса считать сплошными однородными дисками. Это нам сразу дает информацию о том, как вычислять что, как вычислять момент инерции. То есть вот этот момент инерции, я напомню, что для диска сплошного момент инерции... Ох, ладно, давайте так и напишем, что для диска и диска будет равен чему? 1, 2... Масса диска умножить на квадрат его радиуса. Вот что нам дает вот эта фраза. Все колеса считаются сплошными однородными. Трение скольжение здесь не учитываем. Найти уравнение движения системы в обобщенных координатах. То есть нам уже заранее говорится, что вот это. Что нам говорит? Число степеней свободы у системы равно 2. В качестве первой обобщенной координаты выбирается вот координата поступательного движения первого тела. В качестве второй обобщенной координаты вот выбирается поступательная, координата поступательного движения вот этого второго тела. Учтите, здесь эти тела, в отличие от, например, предыдущих задач, где мы задавали движение одному телу, мы рассматриваем, как связаны все x1, x2, там, x5, x6 и так далее, f 5 f 6 как связаны с первым делом. Это неправильно, эти, не нужно этого делать, потому что здесь это две независимые, то есть это две степени свободы. Предыдущей задача, например, я забыл, какая была 19, по-моему, там была система с одной степенью свободы, то есть задавая одну, э, одно перемещение, любого тела систем все остальные мы выражали через него здесь у нас два независимых перемещения x1 и x2 это независимые друг от друга перемещения и поэтому мы все остальные перемещения выражаем через вот набор как функциональную зависимость именно от этих двух параметров естественно что может получиться так что например Перемещение пятого тела зависит не от этих двух, но только от одного. перемещения, например, седьмого, только от этого второго. Но в общем случае, я говорю, все остальные перемещения будут функции именно от этих двух параметров. Начальное условие. Q1, то есть вначале мы помещаем центр массы этого тела в точке 0. При этом начальное расстояние от вертикали, то есть вот от от горизонтального участка по вертикали равно L нулевое. То есть, вот это у нас L нулевое. Далее у нас что? Q2,0 равно нулю. То есть, вот это тоже мы центр масс помещаем в системе координат, значит, где оно находится нулю. Начальная скорость первого тела тоже равна нулю. Начальная скорость второго тела уже задана какая-то вот величина V2,0. То есть, вот это у нас обобщенная скорость Второй, по второй координате обобщенная Это обобщенная скорость по первой обобщенной координате. На рисунке 215 система изображена в начальном положении. Ну и хорошо. Теперь для решения задачи применим уравнение Лагранжа второго рода. Ох как! Все интересно. Здесь. Ну давайте мы об этом поговорим все-таки в начале следующего Но я сразу скажу, что вот у нас э, традиционно ну, как-то это сложно. Вот либо употребляется вот без этого уравнения, либо, если бы действовали только консервативные силы, то мы бы имели, не имели бы мы вот этого слагаемых. То есть обобщенные силы в этом случае бы выражались именно из этого, из этого из этой частной производной. Обобщенная сила. Первая, обобщенная сила. Вторая, по второй координате выражались бы из этих. Если бы система содержит в общем случае неконсервативную, то вот это слагаемое мы не пишем, мы пишем, вычисляем вот так вот. Здесь вот как-то вот, как так написав, я, я не представляю, в общем-то, скорее всего, сделали, как бы разбили. Консервативные силы впихнули в это слагаемое, неконсервативные в это. Но, в общем-то, так, ну не знаю, вот, видите, делается. Значит, ну давайте об этом в следующем фрагменте.